Доброго времени суток! С вами Андрей Дунишенко и мы продолжаем записывать серию полезных видео. В прошлом видео я рассказывал об аннотациях, для чего они нужны и как их настроить. Сегодня я покажу, как настроить подсказки. На первый взгляд это похожие функции, пожалуй, я с вами соглашусь. С помощью подсказок также можно продвигать видео, плейлисты, каналы и веб-сайты. Однако, в отличие от аннотаций, подсказки прекрасно отображаются на экранах планшетов и мобильных устройств, чем я рекомендую вам воспользоваться. А лучше всего в своих видео использовать и аннотации, и подсказки. Давайте приступим к делу. Итак, выбираем видео на нашем канале. Внизу кликаем на второй справа значок подсказки. Открывается новое окно и нажимаем на синюю кнопку «Добавить подсказку». Появляется список, где нам предлагается один из четырех вариантов подсказок на выбор. Это видео или плейлист, канал, опрос или ссылка на ваш сайт. Для примера выберем видео и нажимаем «Создать». Открывается новое окно, где мы можем выбрать любое видео с нашего канала или плейлист. Давайте остановимся на плейлисте. Нажимаем на изображение. Ниже по желанию мы можем добавить свое сообщение. Нажимаем на стрелку. И для примера напишем «Спасибо за просмотр». Далее нажимаем на «Создать подсказки». Нам опять открывает наш ролик и в правом верхнем углу на видео мы можем наблюдать, что появился белый кружок с буквой «I», нажимая на который появится наша созданная подсказка. Как вы видите, мы можем добавить 5 подсказок на одно видео. Чтобы удалить подсказку, наводим на значок карандаша, нажимаем и внизу нажимаем на изображение корзины. Все, наша подсказка исчезла. Благодарю за просмотр. С вами был Андрей Дунюшенко. Оставляйте свои комментарии под видео. Жмите «Мне нравится» и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.